всем привет дорогие друзья вы на канале личный дневник и сегодня происходит съемка нового э, видео то бишь короче новые ну, рубрики как мы делаем качели и сегодня уже скорее всего будет финальная стадия это мы будем уже прикручивать э, получается доски на раму и уже есть цепи уже будем надеюсь, что в этом видео я вам покажу, как мы уже крепим, как она будет смотреться, вот. вот. В старом видео вы могли увидеть, как мы красили, если что будет аннотация, даже будет ссылка на видео, также вы сможете сами перейти, посмотреть в отдельном плейлисте. Ну и сейчас я вам покажу, как уже происходит финальная стадия. Так что, стадайтесь удобнее, берите тейлок, берите хавку, всем приятной еды, приятного аппетита, вот. Всем удачи и мы поехали дальше. друзья, вы только что видели, как мы заготавливаем дыры, для того, чтобы прикрепить основу. Вот что в итоге получилось. Вот такие вот доски у нас. Вот эти штуки. Я по мере безопасности туда его не э, делал, получается. Ну, не, близко не под, преподносил. Поэтому можете сами увидеть. Вот, видите. Так как оно очень острое для меня, я решил его не буду рисковать, поэтому... Все. Надеюсь, в следующий раз получу, получится сделать это все от первого лица. Надеюсь, но не знаю. Это все по технике безопасности. Посмотри, как оно будет. на финальной стадии вот можете видеть, осталось только доски прикрутить вот эти не прикручены только два прикрученных и здесь вот а так это вот так вот выглядит как по мне очень прикольно вот здесь можно даже вот такой вот вот так. и нормально так и кайфовать там например взять там бухло либо же взять, например, не знаю, какую-то воду, либо чай, либо кофе. И сидишь такой по утрам, такой, хопа, руку положил, сидишь как сайт. Вот, и вот так вот оно выглядит. Вот даже, в принципе, можно даже с другой, со стороны в сторону вот сотрить, оп. Видите, вот так вот можно даже, опа, опа. Вот, поэтому вот так вот, как мне очень нравится, очень классная идея. хрёстного, вот, поэтому прикольно, мне нравится просто, гениально просто такое сделать, вот такой вид вот так вот на природу В принципе шикарно поэтому, даже смотрите, вот видите как можно расшатываться полностью губа даже ещё можно, да? да, даже как пиздно что... что... это лепота Оба. Поэтому уже скоро будет финальная часть. Уже завтра сделаем уже готовенькое. Смотрите, завтра все увидите. Итак, друзья, всем доброго времени суток. Это третий день и шел, либо же четвертый уже сбился. И в итоге наша качеля готова. Садишься, хопа, в будущем будет уже будет апгрейд происходить Буду делать, как я и говорил в, в влоге Недавно, возможно, говорил, что здесь будет прикреплена специальный бар. видите. Вот, сделаю специальную... Либо же сюда поставить, либо же сверху, сверху сделаю э, доску Чтобы ставить туда либо чашку, либо еще что-то Либо бутылку просто И можно сидеть такой, кайфовать Вообще очень шикарно, мне нравится вообще Сзади видно все... Как я и говорил, вот так вот, и можно вот так вот качаться. Поэтому вот такие вот у нас дела. О, сейчас я зайду. Итак, я вернулся, мне набрали вот и, и к чему я говорил, этот уже полностью готовый. Уже в будущем, когда буду сюда приезжать Я вам уже буду уже показывать апгрейды Которые будут сделаны И это будет уже, так сказать Специальная рубрика, вот Поэтому всем большое спасибо за просмотр Ставьте лайки, пишите свои топовые комментарии С вами был Виталий Волк Вы на канале Личный Дневник Всем удачи и всем пока